ищешь трешку? Есть трешка! Всего 843 тысячи рублей плюс материнский капитал. Центр Дербента. Надежный застройщик. Грандиозный проект. Звоните. 8928 928 876 76 76, 76. Спешите. Проспект Агасии 18 и улица Сальмана 100. Строит Гачелов Труп. Подробнее на нашем сайте.